Большинство людей думают, что их никогда не настигнет судьба задержания или ареста. И в большинстве случаев такие основания являются обоснованными, поскольку многие люди законопослушны. Но хочу вас заверить, что ваша законопослушность совсем не может гарантировать вам то, что вас когда-нибудь не задержат или не арестуют. Ведь, как гласит одна милицейская мудрость из прошлого века, то, что у вас нет судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Чтобы не допустить этого, работаем мы, адвокаты. И главный сегодняшний совет – Никого не слушайте. В любых ситуациях, которые даже теоретически могут сулить вам юридические проблемы, не делайте и не говорите ничего без адвоката. Для этого желательно, чтобы у вас в телефоне уже был записан номер вашего адвоката. Итак, сейчас поговорим и рассмотрим основной алгоритм действий при задержании или аресте. Какие права вы имеете? Первое и самое главное, вам должны зачитать и разъяснить ваши права и составить об этом протокол. А также должны составить протокол о вашем задержании. Эти документы очень важны, они будут изучаться судом, поэтому там указывайте все незаконные и неправильные действия работников полиции. Просите полицейского не просто зачитать вам ваши права, но и разъяснить их. Как правило, сейчас во время всех этих процедур ведется видеосъемка что в дальнейшем поможет обжаловать незаконные действия в отношении вас, если, конечно, они были. Второе. Вы имеете право не свидетельствовать против себя или своих родных. Очень важно не давать никаких объяснений, пока вы не пообщаетесь с адвокатом. Ведь, как говорят в американских фильмах, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Третье. Если вы все же решили давать показания, то в таком случае вы имеете право в любое время прервать этот процесс. И отказаться давать показания в отношении себя, близких, других вопросов и отвечать на любые вопросы. Четвертое. Имеете право на адвоката и на конфиденциальное свидание с ним до первого допроса. Это должно быть вашим первым заявлением работнику полиции или следователю. Скажите, что в первую очередь хотите пообщаться с адвокатом. А потом уже все следственные действия. Пятое. имеете право предоставлять доказательства. Доказательства, которые доказывают вашу невиновность, следует предоставить следователю официально. Так, чтобы у вас осталось подтверждение того, что вы их предоставляли. Чтобы у вас была уверенность того, что он их приобщит к материалам дела. Если у вас такой уверенности нет... Подавайте доказательства только через адвоката. Он знает, как процессуально правильно их подать. Шестое. Имеете право требовать проверки судом законности задержания. Сразу пишите заявление в местный суд. Передайте через дежурного или следователя, чтобы следственный судья разобрался в законности вашего задержания. Седьмое. Имеете право лично участвовать в судебном разбирательстве об избрании любой меры пресечения. Требуйте своего участия в суде, чтобы доказать свою правоту. Восьмое. Вам не нужно доказывать свою невиновность. Это задача полиции и прокуратуры. Девятое. Требуйте, чтобы сразу о вашем аресте и месте пребывания следователь сообщил ближайших родственников. Это обязанность следователя, которая предусмотрена в Уголовно-процессуальном кодексе Украины. Десятое. В случае задержания по подозрению в совершении преступления вас должны как можно скорее, но в любом случае не позже 72 часов, или освободить, или доставить в суд для избрания меры пресечения. Дольше без решения суда вас никто не имеет права держать. Вот это поворот! И помните. Если на любой стадии, будь то задержание следствия или суд, вы заявите, что хотите пригласить адвоката, следователь или судья должен предоставить вам помощь в установлении связи с адвокатом или с родными, которые могут его пригласить. Знайте свои права и умейте себя защищать. Пока!